Да почему ты не опять не бьешь-то? Да Женя, ёпта! Женя, ёп твою мать! Ну как кувырками сейчас попробую еще тоже. Бляха. да ёпта! Окей. <evangelist> Стукнулся головой об его ёпку, короче. Чек... У -у -у. Тут чекпоинт. Казаки? Да реально мы казак, ёпта! Жек, Жека Казак Казаки, видишь, слышал, слышал, да? Казаки, казаки Получается Да что ты не прыгаешь, Тойота? <laughs> не, значит наоборот Значит наоборот Керзаки о Кер... О, о, казаки О, о, казаки Ну, давай Давай, давай, умри, умри, умри, умри, почти, почти, почти, почти, чуть-чуть осталось, ну, чуть-чуть осталось, там. то шашлыки, то мужики, то корзаки, то кирзаки, короче, непонятно, чем там, то да собака! Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и рубрика «Бесплатные игры». Итак, сегодня у нас в рубрике «Платформер», очередной платформер, я не знаю, какая-то дичь или трэш или что это, вот, посмотрим, короче, увидим. Игра, короче, на польском называется она Дж Джаносик какой-то, Джаносик, Жаносик, Жаносик, Джаносик, короче, Жаносик какой-то. Вот. А, я так предполагаю, это имя нашего главного героя. Будем звать его Женькой, Жека, Жека будет здесь нам что-то показывать. Итак, давайте по попробуем, проверим, посмотрим. А, новая игра, это я так понимаю, новая игра. Английского языка здесь нет, я что-то посмотрел в настройках, короче, поэтому... Так наверное, да? Окей. А что, это Жаносик? Это Женька? Пошел отречиться. Окей. Жесть Короче Вот, короче, главный герой задвигался Вот, и Смотри, у нас наша барашка Так мы можем, короче, вот срезать, прыгать. Э -э и все, в принципе, больше у меня ничего нет. Там э оружие 0 какое-то, какие-то бомбы 0. Вот три сердечка у нас. Э ключи какие-то надо -э искать. Итак, пока мы ссали. Блин, а... Короче, тут на польском непонятно. <клес> Короче, пока, пока, пока мы ссали, короче, тут. Э, это что? А, тренировка. Пока мы ссали, короче, наших э, друзей. Украли! Так, дверь закрыта, хорошо. Слушай, прикольно, мне нравится А, это чекпоинт, окей. Хорошо. Э, пока. Это предполагаю, нам надо найти. Так, Б. А, кувырок. Понятно. Окей. Короче, это у нас идет такой вот тут, ре... тут реал. Ключ я нашел, тут не пройти, да? Ключ я нашел. Ай, а почему не кувыркнулся? Окей, минус одна сердечко. Вот и Жеке, короче, на нужно кто Жека, Жек у нас какой-то казак или кто это, пастух что ли? Короче, нужно а -а спасти своих друзей. Так, сердечко мы собрали. Вниз. Окей, okay. можно вниз спускаться Окей, okay. сундук смотри какой-то нашли Ох oh, ты, сколько баблишка, сколько, сколько баблишка Хорошо <с·> Слушай, прикольно, мне, мне нравится музыка Прикольная Она такая прям плотная, прям такая Прям эпичная Прям такая заводная, интересная Ага Здесь у нас секретик Окей, okay. секретик Так, где бабочка вот такая летает, значит там секретик Собака. И сюда. Иди сюда сейчас. Чего у меня там кочерга или чем это? Фигачу. Так, окей. Здесь нужно вылавливать тайминги. О, о, о, о, о, о, первый первый враг, окей. А я могу? Погоди, погоди. Короче, здесь как-то комбини... Как -как Какое-то зелье взял, короче. Здесь надо как-то -как -как комбинировать, что ли, эти... А, можно, смотри, во время... Во время этого, кувырка ударять. Окей, чекпоинт, погнали. Я понял. Лампочку можно разбить? Нет. Кони, смотри, жрут сена. Ух ты, этот, этот прочный. Этот прочный. Так, я вижу там на крыше у нас... Э, денежки, денежки, денежки. Окей, иди сюда. Хорошо. Ну, я так предлагаю, это пока начало, поэтому оно такое. Обычно. Оп! И кого-то нашли. Мы кого-то спасли уже. О, прикольно, смотри, да? Прикольно, показали, как цепь разбил. Окей, а мы. Спасли одного человека. Я так предполагаю, это, короче, ну, как первый уровень, они обычно, ну, легкие, да. А в смысле, а почему? Мне не вы. А, ну все, окей. А, второй, второй уровень, да, получается? Нифига собака отлетела. Так, чекпоинт, окей. О, бабочка летает, бабочка. Хорошо, смотри, секретик прям ништячный Окей, там собака А тут я могу запрыгнуть? О, я могу здесь запрыгнуть Да, лестницы не, не допрыгнуть, окей Погоди, а может здесь какая-то скры скрытая есть? Стена? Нет? Окей Там наверху какой-то рычаг Хорошо Окей И Здесь тоже какой-то рычаг я сделал Здесь дверь закрытая, нарисован какой-то типа паук, что ли, наверное, да? Слушай, прикольно Я думаю, что мы Если за этот видос ее не пройдем, то попробуем пройти Слушай, мне, мне, мне нравится. Мне, мне она понравилась Мне она нравится, эта игра Бляха О-о-о, псина Так, а на какую мне эликсир-то выбирать? Съедать, выпивать? Окей, я понял Окей, если что, играю я на жестике Ай-яй-яй, чё не прыгнул-то? Так, здесь закрыто, рычаг вон там, с другой стороны. Окей, в какую сторону? Вот тут, в принципе, смотри. Блин. Окей. А можно, наверное, выйти, смотри, да? Непонятно как-то, да? Вот. А можно дальше Давай туда пройдем, сейчас посмотрим. Так, вот здесь, вот здесь надо время под... Интересно, куда ввели эти решетки? Ох ты падла, ах ты падла, собаки атаковали. Так, окей, а... ага, там рычаг. Что-то он как-то... Он типа устает что-ли? У него что-то какая-то вину выносливость есть, он как-то странно бьет. То быстро, то о, о, о ух, ты не прикольно? И что это значит? Кстати, бабочка это, наверное, какой-то секретик, я не знаю. Ну-ка, давай по. Ууу, прикольно! аккуратно надо. Здесь эти. Прикольно, всякие скрытые, знаешь, эти тайные комнаты. Вот fuck, А что произошло? А почему я умер? Или это на время было? Что произошло, непонятно. Хотя нет, у меня э, сколько жизни было, столько и осталось. Наверное, там на время. Интересно, а там сейчас будет э, э, то, то же самое? Сейчас проверим. Так, собаки. Ра Ох ты, подло! О, он ни хрена себе на хо Жанусик Жека, ты чё? Жека, ты чё? Жека, ну ты чё? Окей, окей Ай-яй-яй, успел Нет Блин, я спешу, я спешу, я начинаю спешить В платформере нельзя спешить да почему он опять сейчас вот, он не сразу ударяет как-то? У него реально какая-то, не знаю, выносливость есть, но хотя я шкалы никакой не вижу. Непонятно, короче. Бляха. Или они какой-то блок ставят, или что-то еще. Ладно. В принципе, вот, смотри, да В принципе, ничего сложного нету А как ты а умудряешься все равно помирать, не, не знаю Собака, раз Собака, два Ну-ка, ну-ка, ну-ка Собака, три Собака, четыре Окей Окей Окей Подло Подло Да, открыт Открыто, хорошо Можно зайти, посмотреть Еще раз попробовать Окей Наверное, на время я, Но я не вижу здесь времени Давай попробуем Опа, раз Бляха Два Что за дичь? Почему я умираю? Ладно И сам прикол у меня вот а, я думал это короче жизни Вот этот человечек нарисованный Я думал это жизни А это это, наверное, кого мы спасли, короче, да? Вот в правом верхнем углу под Копейками, короче Так, окей Хорошо Не спешим, не спешим О, Окей, хорошо Так, у того дровосека надо Раз, два Ах ты падла Как он мне с пятки-то ударил Окей Че, попробуем еще раз, наверное Здесь потому что, смотри, сколько добра Раз Ай, блин Да какого Собака! Ну, собака! Дровасик, саны. Да, Женя, блин! Окей. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Жека. Интересно, какая-то прокачка или какое-то оружие новое будет? Кстати, я пистолет могу взять какой-то. Бомба, пистолет. Раз, раз. Собака, раз Собака, раз Собака, два Раз Два И три Ух ты Ух ты Получилось Получилось Я смог это сделать Окей, там дверь открылась Я могу, кстати, не здесь пойти, а вот туда по двери Давай-ка Попробуем Ну, блин, здесь видишь, как вот эти Раз она скрытая, значит, что-то интересное должно быть Здесь, здесь надо как-то Просто не спеша Ай, ай, просто не спешить. А, вон почему я умер, понятно. Да почему ты не опять не бьешь-то? Да Женя, ёпта Женя, еб твою мать. Ну как увырками сейчас попробую еще тоже. Бляха! да ебта. Окей. Глупо, шавка. Жесть. Стукнулся головой об его жопку. короче. Да ебта. Окей. Окей. Так, ладно, одно сердечко мы сейчас возьмем. Нет. Окей, хорошо. Одно сердечко мы взяли. Собака! Собака! Да блять! Как ты. Как ты жопой-то меня кусила? Собаки еще и жопы умеют кусать. У вас кусали когда-нибудь собаки жопой? Меня вот сейчас кусила. Окей. В смысле, что это сейчас было? Почему ты? А, Ни херу себе Вот это я что там сделал такое На На <сёкner> <Собака>. <сёкner)> Жесть, короче Мы просто на одном месте топчемся Ладно, а Хрен с этим Местом Не, конечно, блин, было прикольно, но. Опа! Опа, опа, собака, опа. Было прикольно посмотреть, что там дальше в этом месте, но блин. Мы с вами будем так долго. Давайте вот здесь вот попробуем. Окей. Раз. Оп. а, -а, -а, -а бляха. У меня же целые. А я до от туда там не допрыгнул. А, нас вот здесь допрыгнул. Хорошо. Ай-яй-яй, здесь дверь закрыта. Ладно, едем дальше. Окей. Тут, чек, тут чекпоинт. Казаки? Да, реально, мы казак. Ёпта. Жек, Жека-казак. Казаки, видишь, слышал, Слышал, да? Казаки. Казаки. Или кирзаки. <реклама> <реклама> Ты видел, как, как он это разгоняется с этой спикой? Или с чем он там? Казак, казаки? И просто только побежал. Так, блин, мне бы... Бляха, мне бы этот... Давай, давай, давай. Ай! Так, погоди, а как мне... Мне как-то надо... Мне как-то сердечко вот эту взять надо. Уйди, ты мне мешаешь, короче, сосредоточиться. Так, мне надо как-то сердечко вот эту взять. Прыгаю, когда... Ляха. Прыгай, когда она на меня летит, да? Получается. Да, что ты не прыгаешь, да, Не, значит, наоборот Значит, наоборот. Ну-ка, давай, казаки. Казаки! Керзаки! О-о-о! Казаки! О-о-о! Казаки! Ну, давай! Казак! <смех> Опять то же самое. На, на, на. Окей, хорошо. Так, а теперь пробуем, когда она туда летит. Да собака, а ну что ты не прыгаешь-то? Надо заранее как-то нажимать. Во, во, во, во. Вот так вот надо было сделать, короче. Давай, -ка, казак... казаки. Ух ты, собака! Коньказаки. Хорошо. Так, окей. Таблеха. Я, знаешь, я жду, когда это. Ну как? Обычно, знаешь, ударил, да, и он отлетел так. Они то отлетают, то не отлетают, непонятно. Поэтому вот я и как-то погибаю. Ну как раз. На добивает но да, сколько тебе надо-то окей а... бляха я вот опять поспешил вот видишь он отлетает а тут смотри, смотри как быстро бьет да блин я никакой шкалы не вижу было бы было бы удобнее если была какая-то шкала что Ну, выносливости. Хорошо, так. Так, опять не накосячить надо. Да, бляха! Ты задрал. Ааа! Казак! Да казак! Ну, Жека. Да Женя! Бляха! То, что взял, то потерял, короче. Ну ладно. Но как как, как, да, как, как, они меня бьют то я вообще не понимаю я сейчас расплачусь мать твою казаки казаки как казаки в футбол играли знаешь такой мультик да я. окей хорошо так Ублюдок, а? Ублюдок. Да бля. Знаешь такую, да, поговорку? Терпи, мужик, а -а -а атаманом будешь, <звы> да? Казацкая <звы> поговорка. Ай-яй-яй. <звы> да ни хрена <звы> себе! <звы> Окей. <звы> Умри! Хорошо. Фу, ну хоть что-то, хоть что-то. Так, а теперь мне надо опять туда. А какую дверь? А нет, я дв тут дверь не открыл. А чё я открыл? Какую я дверь открыл? Непонятно, не понял. Хорошо, ладно, идем искать. Идем искать дверь. А, -а, а, я понял, какую я дверь открыл. Хорошо. Здесь у меня сердечко, я заберу Хорошо, что сэкономил Так как? Окей, а, ну Ай-яй-яй Собак Блин, вот этим, вот этим скопьям Им Им побольше Надо, блин, ну Допустим, а что ты опять не бьешь-то? Допустим, вот этим вот три удара. вот этим четыре. Да бляха! Уехал мой лифт, зачем я спрыгнул? вот так вот надо их вот так вот надо их <реш> <реш> собака я понял короче ох ты ублюдок я понял короче надо этим кувырками я сейчас, сейчас будем тренироваться сейчас будем тестить окей погнали бляха тоже не с первого раза убивает надо ударил так, ударил так, короче, комбинировать Хоп Да в смысле, что ты не кувыркаешься-то? Собака Ладно Хоть как-то она получилась Ай, ай Хорошо Хоп Бляха Собакин Так, окей Делаем как? Делаем как? Делаем вот так Хоп Хорошо, смотри, можно, можно, можно, и как мне это сделать, вон там у меня этот, чекпоинт, окей, хорошо, чекпоинт есть, так, бляха, нужно как-то избавиться вот от этой, Штукенцы, нет? Она выстрелит, ну, когда я это... Вот, это... вот это... я выдал! Да умри! Вот это я там выдал, да? Бляха, ты как? Да стук, собака! Стук, бей! Оп! Оп! Оп! Да... В смысле? Я хотел тебя перепрыгнуть. Оп. На. Здесь знаешь, здесь, здесь, не, здесь не при... Здесь никак не, это, не приугадай, не угадать, кор... Бляха, там смотри, эта штука. Ну-ка, я иду обратно. А, там этот эликсир. Ух ты, нифига себе, с первого удара вынес. Интересно. Девки пляшут. Хорошо. Бляха. Опа. А, так. Сюда иди. А -а -а -а. Ну ладно. Допустим. Сопака да, Ты видал, как, как оно это сделала? Так, так, так, стопэ Смотри, там паук какой-то, паутина Паутины многие, много На крыше какой-то алмазик А что у меня тут мышка появилась? На крыше какой-то алмазик и Смотри, какое то сердце, ключ какой-то Крутой Я хочу туда я хочу туда, но мне бы... Чекпоинт бы. В принципе, а смысл на этот чекпоинт, да? Они все равно появятся все. Давай-ка попробуем. Я почему-то думаю, что... Я так и думал! Я... Леха, я так и знал! Я так Я так и знал, что сейчас что-то произойдет, короче. Не, я хочу его победить. Это типа босс. Там, там столько, столько вкусного лута, короче, что я хочу его победить. Стопы. А, точнее. Понятно. Нужно все, комбина... все, все маневры, комбинации делать. Ух ты, нифига. Да почему не ковыркаемся то блин? Бывает непонятно, как, как срабатывать. Ну, не сразу срабатывают кнопки. Почему -то. Не сразу срабатывают кнопки, окей. Это я заберу. Оп, оп. Видал, видал, уже профессионально, уже все четко, уже. Чётко, уже... Ну, ладно, со собака не в счет окей. Вот так вот, на тебе, на тебе, говна кусок, вот так тебе. Леха. О, а чё я так медленно-то иду? А, э, э, э. А, а, чё, а чё я, за, а я замедлился-то, я, я не понял. Говна кусок. Удачно, вообще дверь открыл о о о казаки, казаки о о, о казаки а, Хорошо <свеч> Как тебе? Давай, давай, давай Мри, мри, мри, мри Почти, почти, почти Почти, чуть-чуть осталось, ну Чуть-чуть осталось там Почему вечно в играх пауки Они такие вот у -у -у, Прям Сложные. <связывая> <связывая> ко чихера. такой. Спрыгнул нормально вообще. <связывая> не ожидал, не ожидал я от него такого. Окей. Не прикольно. прикольно игруха мне нравится, мне нравится. Яй, казаки. Оп. Пляха. Окей. Что собирал, что не собирал, короче, эти аптечки. Он не даст, наверное, на эту сердечку, нет? А что ты мне сердечку-то не дал? А не дал. Погнали. Нет. Да. да в смысле? Я смотри, видишь? Я, я на расстоянии от него. Как он по мне бьет-то? Как как он по мне попадает-то? Блин, вот этот кувырок, короче, он как-то вот и. он эффективен, но блин, он почему-то не срабатывает не с первого раза. Он не с первого раза срабатывает, почему? Ну, да? Видишь, звук происходит, а он, он не это. Он не рабу, а он не срабатывает. Погодя, а, видишь тут э, про, что-то происходит? А если я, короче, это... Знаешь, эта это фишка, короче, эта фишка, короче, напоминает этот... Darks, Dark Souls, короче, про, только в роли, в роли казаков. Когда, когда это... Когда умираешь, все возрождаются Только монетки ты -то не теряешь, короче. Ну, типа души, да? Окей. Хорошо. Ай, ай, ай, ай! Это единственное, что... Так, не дашь игричка? Окей, спасибо. Единственное, что... Ах ты, не работает, да? Единственное, что... А, эти. Бляха, эликсир не взял. Единственное, что... Что я хотел сказать да Я вообще забыл. Я сбился, короче. <сülüyor> <сülüyor> сбился просто смысл. Короче, не важно Короче, не важно значит, значит, было не важно Значит, было не важно Собака Леха Окей. Да как? Видишь? Да в смысле, почему я опять медленно дохожу? Но ну. падла. А, а, стреляй. А чего не стреляем-то? Смотри, я сейчас. Опа, хорошо. Так, аккуратно, аккуратно. Так, только, только, только, только сказал аккуратно. Ай. Не надо было говорить аккуратно, короче. Нет, слушай, прикольно. Хотя, э -э напишите, короче, в комментах. Будем проходить. Попро попробуем пройти эту игру. Бляха, я опять не взял. Шашлыки? Я опять не взял эликсир, бляха. Ладно, попробуем без него. Попробуем без него. Ляха. Да в смысле опять? Смотри, видишь, я еле-еле. Это, этот паук, короче, появляется... Изначально появляется прямо перед тобой, короче. Блюдок. Ляха. Вот. Появляется прямо перед тобой. И, короче... Сразу, сразу у тебя ХП, короче, сжирает. Uh -huh. Так, что-то взял. А, взял сердечко. Я хочу ту золо золотую сердечку взять. Надо, короче, аккуратно. Бляха! Почему он, короче, это... Находясь на расстоянии, по мне попадает. Да вот, видал, видал? Да как? Вот такое вот расстояние. Окей. Okay. Нет. Эликсир. Эликсир там по-любому нужен. Надо, короче, сейчас аккуратненько, аккуратненько пройти, не потеряв ничего. Хорошо. Одно есть. Ай-яй-яй-яй. Хорошо. Так. Отлично. Ага. ага. Сейчас мы пройдем. Сейчас мы пройдем. Вот видишь, она появилась опять. И надо, короче, ляха. На пта! Уйди! Субоку Я не понимаю вот этого расстояния, вот этого вот... Какой должен быть миллиметраж, короче... Как... Даже чтоб тебя! Когда это? Он будет наносить урон. Ну... Короче, вы меня поняли, наверное. Просто дичь. Просто дичь. Хорошо. Так, да в смысле, ты что как из автомата-то начал стрелять, ну? Блядь, травосек сратый То шашлыки, то мужики, то кирзаки, то кирзаки, короче. Непонятно, что там. Да собака. Хорошо. Бля. На. На. На. На. На. На, на. На. Да я, я. На. На. Да, собака. На, на. Уйди! Уйди, это моя территория, уйди. Давай, давай, давай, сейчас я как кошу, сейчас тел. Тебя... Ага! Сейчас... да собака, я медленно хожу теперь. Ай-яй-яй. Ай-яй. Короче, когда он попадает по тебе, ты начинаешь медленно ходить. Окей, давайте еще разок. Еще разок. И будем заканчивать. Собака, так окей, ага. угу. Э, все. все, все с самого начала через жопу пошло. Э, короче, игрушка нет, игрушка прикольная. Мне понравилось, да, вот.